Привет, меня зовут Историй Егорьев, я трейдер с 2012 года. За это время я накопил уникальный опыт и знаний по работе на фондовом рынке. Если тебе интересно, это подписывайся по ссылкам внизу на мой канал. Также я тебе расскажу, что 4 числа у меня создается открытая лейтенант в 7 часов вечера по московскому времени, на который ты также можешь зарегистрироваться и попасть по ссылке в праздную визу. Обращаю твое внимание, указываю обязательно Google угол и маем, потому что а, вебинар будет открыт только для избранных. Все хорошо.